Всем огурчики, с вами зеленые огурец, и сегодня мы встретим бета-менов ГМ Констракт 13 бета. И те, кто смотрит без еды, запасайтесь трусами. Папкарма, мы начинаем. Ёб, твоя дивизия. Сейчас мы будем искать кое-кого. Итак, для начала я увидел, что у меня залыгало, но ведь я удалил все моды, кроме самого ГМ Констракта и ботами. М, эм, я это не один, это Конус И я увидел нечто странное Какой-то черный кляйнер Я посмотрел поближе и он реально был черным клеймером, хотя я был один. И потом я кое-что нашел секретную комнату. Было очень страшно, но стало интересно. Если черная дыра существует, то и существует минута. Привет. Привет, черной дыры нету, но было это. Послушайте. Ну нахер в это ради. Что это? И тут мне точно стало страшно, и я обосрался. Страшно было пиздец. И я заметил тот самый дом, который стал шестьэтажный. и увидел кнопку и пусс и тут ребята с дискордом да как -то -то -то. что-то увидел ты тут откуда и вот мой дискорд сервер То я устал монтировать вот вам видео Все, мы нашли.